Всем привет, вы на канале Нингема, мы сегодня снимаем Майнкрафт. Сейчас я вам покажу, что в моем мире. У меня миллион мире в Могу менять хоть что. Ну вот, давай, утро установим. Ну вот, давай вот у меня тут и меня всякие быстрее прочитайте это фунтик это фунтик у меня по моему это оля да не стыдь Это Со, а это софия по моему а тут еще где то моя подружка алия у меня есть подружка и вот это ее вот собаки кефа кефа вот вот я зовут Алия, а? я еще Курочку так назвал. И вот Роза. А вот это мой Укин. Укин мой. И вот еще. Так, Су, по-моему. У меня тут, это вот моя кроватка, тут у меня все вещи лежат, какие нужны мне. Столик у вот здесь. Это Ален, есть моей подружки, компьютер, здесь ее вещи, лежат всякие разные. Ну короче, я а, проснулся за Эндермир без читов. Так, блин, панда, отойди. -хм. А ну Отойди, я тебе сказал блин дождь прямо неудачный момент прямо перед съемкой начался ну-ка ушел идет сейчас и посмотрите какая у меня тут туса вы бы вы бы какую бы банду захотели бы банду миша ой пандочек или банду в я значит катаюсь катаюсь хочу в челк отлепить на меня пандочка садится думаю ладно пусть посидит Потом неё, она за руль села. Потом другая пандочка пришла и села. А это офигело. И зачем Ааа, блин. Вот я не пойму. А, вот-вот-вот. Я с тобой скин какую-нибудь создадим. Так, сразу так. Прическу сейчас ну, выберем. Такая вот такая Это вот мой первый дом. Это когда мы заходили... Но когда я заходил блин называется фермер так ему ты вот мы собачки я за их блин ну а обратно домой я тебе вам сказал здесь у меня просто короче это мой первый дом короче такой под водой я нашел это э -э я сам нашел 9 алмазиков и -э золотой меч наконец таки я нашел очень очень долгое сказал золото хоть золото она а уху летим а это уже, мы тут с моей подружкой Алей подключились и вот такой вот на обычном мире построили дом. Тут я пчелок развел, мед собираю. И мне это уже задолбало забирать у их мед. Долго, блин, как это. Но зато они много времени дают. Ну и не только. Если я отключу креатив и буду забирать у пчелок, они мне кукул не делают. Короче, кататься не буду. Чикен. Я хочу чикена себя. Она выезд тут пчелочками. Блин. Тогда, когда будет чикен? Я буду стрелять, пока чикен не вылупится собака а она теперь Залка жалко что теперь почему-то она не может мы как-то после раз подключили теперь она жалко что не может подключиться блин не под водой не будет равняться. да родился один. купаться давайте учиться чегость опа вот так все это могут понять по воде они будут морские Ой, да в рыбу походить Пом, помню помню помню помню с прям она теперь отравлена Чрт, я на тебя рыбаку. Так, плохое поведение. Уже чек блин, Чикина. Надеюсь. Вот, а одна появилась. Да, течек. Блин. И чикибал. Блин, не ту. Вот эту. Блин, прости, я тебя не увидел. Такие, блин. блин подводная лодка блин, мне не нужно это и вот это вот уже не нужно пошли домой фундели фундели, фу фундели да блин, они уже надоели я уже не знаю куда мне ложить эти яйца у меня уже их снять так и Э это. Так, подойдите. Эй, блин, фундель. Роза. Ты ч? Ты, блин, сидеть. Мы мне нужен до... а Где другой? Интересно. Где другой? А вот мой первый, это не мой... Да тика! Блин, нифига чикинов тут забизал, ко мне. Делся игрок на мне. Блин. Стоять, мочи ее. Стой ты, чикин. Там да. смисли опять яйцо. Блин, вот это вот, мочики. Молодец. Так, какая еще без имени? Это именем? нет без уми. Значит.. Е бить. Блин, так, я отошла опять на минутку. Мочить. Так она бежит, да, не бежим. Из-за тебя, блин. Ко мне еще больше чекенов завязала, да, -мо! Что за хрень такая ⁇ -мо а -а -а. ⁇ Ну-ка вали. вали! Смотри! Смотри! Что, тихо? Мочи этих теньки нам! Мочи <говорит> их все! Какого хрена ты подползла ко мне? Что <говорит> самому надо делать? Что самому? Блин! Бей Бь ⁇ Бей Блин, Бей Блин, Блин, бей Блин, Бесит меня, как они! Вот так. Блин, свою нечаянно. Крох, Пойдем. Да они уже наели я вон от меня туда-сюда бегать. Блин, маленький чикин. Они уже надоели бегать. Вот так-то я бей. Ну-ка. Я сейчас всех тут курочек всех перемочу. Так, ее бей. Все вроде всех чикинов перебил. Ой, надоели, блин. Бля. Достали. И ты сидеть. А пошел. Не бойся, не бойся. Да, дождь. Блин, ну так. Да. Вс. Прекратится. Смотрите, чего это у меня если опять есть выключить. Ой, так, опять выключаю. Так, выключать яки. Сейчас одну пчелку ударить дали. меня заблуждено Пустите, ай, ай, бля, зад кусает Видите, будут Но Под водой они нас не могут достать А, блин, убили, ну вы поняли меня Так, под водой они меня не могут достать Вот, посмотрите, они на меня злые, посмотрите что Вот это только почему-то злая Вот это только почему-то злая Ну как, я смогу снарядный план туда перейти. <свист> К нам, одну пчелку за тело я не увидел. Как буду бы сломать. Ну что, я теперь с первого раза не делу, только... Ай! Хрена. Блин, иди сюда, я тебя наваляю. Я уже достала. На, на. Видите, что за окном тут? Жесть какая происходит. Они уже проникают, я чувствую. Посмотрите, что я сейчас. Если вот сюда буду, они сюда доберутся все-таки. Через сатук. Час. Чуть-чуть минуточку. Эй! Будь это каким низу? Вроде бы они на меня успокоились. Ну, короче, вы поняли, чему выбить. И они, они нас еще под водой не могут тронуть. Ой, какого фига! И сюда. Вот, ну это жесть, надо быстрее их убивать, ну а это вам не положат, если вы много стыдки. Вот, мне не жалко, если я не выехал, Там что мне нечего ходить за ладья Лучше быстрее умереть. Чего? Теперь, теперь еще и дыхание. Так. Так. Ау. Все, меня убил. А, ладно, вы поняли, что может быть. Я переключаюсь на креатив. Так, вот теперь они на меня не злые. Что бы у меня построить? Так, кстати, вот чем отличается это. А -а -а, мед, блок медовый и это. Вот еще у меня тут дом. Но это в нем не обустроился. И вот еще можно всякие флаги делать теперь. Мы уже давно знали. Так, вот чем отличается, короче, это вот целить от меда. Первое, они по похожи в этом, что ты медленно ходишь, здесь, здесь так вот только вот, быстрее. есть однозначные звуки. Ну когда ты только на меде вот так вот отлетишь, например, вот я сейчас отвечу. Вот выключаю креатив. Ты не отскачиваешь, вот. Тебя все равно роняет. И у тебя одно сердечко. А когда ты валишься с такой большой высоты, вот я покажу. Блин. Нифига. Вот, например, я отличу далеко-далеко-далеко. Наверное, знали бы а тут Уже давно как действует. Это слизь. Уху! Ау. Ну, вы поняли. Что-то типа этого. Они отличают... Они однозначны по походу. По себе. И по разрушению у, у них такой за звук. Но они... Но они не отлетают. Это одно всего лишь это. Блин, они тут дырку прокроли. Блин, мне надо это все пройти. Стоять, надо. Мяд, мяд, мяд. Спасай меня, на мед. Мяд, спасай меня, на А, нет, нет, нет, нет, нет, нет, фик, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, а, это тут проход такой ко мне. И здесь есть. Но только надо его, чтобы он открытый был. Эй, тут есть? Нет, только одна вода. Блин, нифига не видно. Так, где? Я вам еще бункер мои тут не показал. А, я вам показывал давно. Ну, пасек. Раз, раз. Он... Хм. Чему же? Привязано. Новый человек. Нифига себе он какой. Новый человек. Невидимка. Ага. Да. Вот он ты. В смысле, как ты появился, я не пойму. Блин. А значит, зритель просто его Я хочу еще бандитов проверить. Блин, опять они. Я... Да. Да. Да. да. да. Да. Да. Так. А -а -а. так стоять. А у Так. А-а. а Так. ка а а, -а, -а, -а. Пошло, ещё, ещё Видите сколько я богач какой? я ря богаче, чем вы. Малыши. И керкка мне это не нужен, и вот это. Я могу хоть еще взять, Хочу. И вот это, и, блин, и вон, так. Так, ты чё можешь делать? Да легко. Блин, один зверенец. Листочек мне не нужен, мне нужна работа, чтобы вы не работали. Не, не. не соглашаюсь, дай-ка мне отдай мне. Так ты что делай? Ты не так пора дашь, питьевариста? Но, не соглашаюсь. Ты. Расчетку? Ну спасибо. мне не нужна. ладно, пофиг. Теперь это все убираем. И теперь опять баночку берем, будем надо собирать. Это... Это вот. И это, блин. И вот здесь вот надо собирать. Ну да. И тут собрать, и вот тут надо наряда собрать. И тут, тут, тут, тут. тут, тут, и тут. Вот. Готово, все вроде бы это, теперь усмотрел, теперь блин, это отрыжка была, ничего, ммм, вкусненько, чё с моей рукой я не помню, я Чтобы не было дождя что поострее ночь наступила Так, так, так Так Пойдем. ночь Блин, прямо ломаем, ломаем, ломаем. Так Я могу бесконечно ломаться. Не ожидал. Блин. О, налез, налез, Вот это я. Вот уже до лёда завёлся. Где-то высыпаю ещё. понятно. Их, так. Фум. Есть что-то? Блин, да, надо огород еще делать, не здесь. Так уже мне сделать бы а вот вот эта вот штука мне понадобится это уже нужно мне... да блин вот эта вот штука понадобится мне так огород сейчас еще надо будет делать так так блин где же эти порисадники вот есть всякое. так это семена семена обычные семена тыквы нет такой неужто это семена арбуза что посмотрим семена свеклы а и эту и эту не и все а все не нужно теперь это надо воду нам теперь надо так, в... в... Тогда. Где? -то. Вода. А, нет, значит, удалить. Вот. Вот, бочка воды. Ну и еще. Ну и земелька нам понадобится. И не только. Берем мотыгу еще. Вот будет, ну, черезно. Будет у нас огород где-нибудь здесь стоять. Так, так, так, девай. Так, так, так. Вода, вы сейчас знаете где будет. Вот так. Ну, такой маленький будет. Блин. надо убрать. Вот, и вот здесь вот сейчас огородный, конечно, у нас будет. Вот так вот. Так, так, так. так. Первое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Садим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Блин. Четыре. Раз, и два. Где дальше? Так, и раз, и два, и три, и четыре. Все, теперь мы вот здесь вот водой вот так залить. Вот, спокойно. И как раз до встречи пошел. Хорошо. Так. Здесь и вот так. Сюда будут эти жители вложить. Сейчас я буду как бы выиграть. Так а мне надо настоящий красивый выиграть сделать. Бабаикам вылывается, летает, который, только который не летает, он на земле. Да что? Она это? Блин. Ну ладно. Всем пока. Вы были на канале In и мы сегодня играли в Майнкрафт. И ставьте лайки подписывайтесь на мой канал ставьте свои колокольчики чтобы не пропускать мои новые видео да ну и вот сейчас вот здесь вот у вас видео сбоку будет и мой канал ладно ладно всем пока